Всем здорово! С вами Гидрадион 4, и сегодня у нас реакция на кавер от радиотапка. Меня это много просили в комментариях, не знаю почему. Skill монстр на русском. Кавер от радиотапок. Ну, вообще, раньше радиотапок я не слушал, но вот слушал кавер на русском от Панхедс Band. Вот тоже на skill. И у них как-то монстр мне лично зашел. Какой будет радиотапка? Давайте послушаем. Спонсор World Варшипс Так, но ну, Мозон схож с э, оригиналом не нет, То, что живет во мне. из контроля Прошу, беги Оно меня сильней Оно так хочет вырваться на волю. Че за кадры? Это из World of Warships, что ли, с трейлером? Да. У Punk совершенно другой текст был Там было «Я чувствую монстра» Вокалист моих нечесть снова мной, никто не сможет мне уже помочь у няню да, кажется, похожим на сатиры Надо сказать, сатир быть похож на него. Да, Вот как эта песня о себе вяжется с этими самолетами и кораблями. Я, я, я словно монстр. Я, я, я, словно монстр. Он глубоко во мне. Он прячется во тьме. Он просто тихо ожидает где-то там на дне. А может это сон. А может это он. Вновь повелевать. Но и я стал монстром. Это сидит внутри. Это во мне царит. Обладевай мной. Я не знаю, мне как-то вот хочется напивать именно поверевая текст я именно панкетс бэнда, а не все, этого перевода. Анонс концертов. <связывая> ну, собственно, если досмотрел видео ну, получилось доказать, прикольно, но. но внимательно. С 27 сентября по 23 октября на официальном сайте World of Warships проводится конкурс, где разыграют сразу 4 приставки PlayStation 4. Талан, там реклама удальше. <связывая> <связывая> Ну, я говорю, мне как-то вот Pan Band, вот, мне как-то вот, вот, как больше понравился вот, по звучанию. Он, что ли, тяжелее, что ли, по звучанию с голосом был. И вот по содержанию, вот как-то вот, тексты совершенно разные. Получились, хотя оригинал-то один и тот же. Это как-то странно получение получается, когда кавер имеют совершенно разные текст, а смысл один и тот же. Тут он поет, типа, я словно монстр. там в, у PanHitsBand было я чувствую монстра. Вот. Я не знаю. Вот пишите в комментариях, вот, как вы, вам кажется, что лучше, вот, радиотапок или PanHitsBand. Вот лично я за PanHitsBand. Вот. Честно. Спасибо, если понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кончик, не будешь скатить видео, подписывайтесь на радиотапка, если понравился этот кавер. И до следующего видео.